Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новое обновление, которое вышло в Pet Simulator X. Также, как вы могли заметить, я давно не снимал видеоролики. Примерно около 4 месяцев, может быть даже побольше. А все по такой причине, как не было лень. Как ни странно, да это так. Ну, в принципе, это не суть. А, в этом обновлении добавили не так много всего. А, можно назвать мини обновлением Мини-обновление. И сейчас мы с вами пройдем по порядку. Давайте начнем с Хэллоуинской локации. Чтобы туда попасть, вот здесь стоит пушка. Садитесь в нее и летите на новую локацию. Также, если у вас есть телепорт, вы его открываете. И вот здесь самая последняя локация. Это Хэллоуинская. Так, давайте начнем, в принципе, с яйца. Я точно не понял, а, либо там увеличили шансы на упадение питомцев, а, либо просто повысили цену. А также в яйце, как вы видите, добавили секретного питомца. А, его выбить будет очень сложно. Прямо очень. Сейчас я вам попозже расскажу, почему. А, шансы все-таки не изменили, я вижу. Так и остались. Изначально яйцо стоило, по-моему, 650 тысяч, вроде бы, если не ошибаюсь. После обновления оно стало стоить 525 тысяч, и сейчас оно стоит 750 тысяч. То есть цену повысили. Шансы у нас на питомцев на выпадение не повысили. Потому что изначально было а, самого обычного питомца выбить 80%. А сейчас 86%. То есть шансы увеличили на выпадение вот этого вот самого плохого питомца. А на вот этого эпического было по-моему 20%, сейчас 14%. И тем самым а, вот эту секретку, я думаю, очень сложно будет выбить. А, так, давайте перейдем к вот этой машине. А, все думали, все гадали, что же там будет. А, многие говорили, что там будут скины для ховарбордов. А, и так далее. То, что типа там можно будет покупать питомцев. Но никто не угадал. Давайте посмотрим, что здесь. А, здесь у нас спуки Upgrades. То есть... Призрачные улучшения. В принципе, стоит... Ну, так. Не сказать, что дорого, но... Это только... Первая прокачка, первое улучшение. Давайте, в принципе, начнем с первого. А вот это вот слоты для питомцев. Давайте все улучшаем. Цена, естественно, с каждым разом все больше и больше становится. А, получается, самое последнее улучшение стоило 35 миллионов. Ну, слушайте, в принципе... Довольно много, я бы сказал. А также здесь есть улучшение, мифический шанс на питомца. Что довольно неплохо. 8 миллионов стоит. Давайте прокачаем. Ох, ох, ох. Мне, походу, не хватит этих конфет. И это очень плохо. Сейчас, чуть попозже, я вам расскажу, почему. Так, давайте тогда конфеты прокачаем. Получается, чтобы больше конфет нам выпадало. Следующее улучшение, последнее, стоит 450 миллионов. Это очень много. А, также улучшение для гемов. В принципе, я думаю, это не столь важно. А, вот это улучшение, это инчанты какие-то, как я понимаю. Они будут бафать посильнее. Давайте прокачаем. Может быть, даже на, на максимум хватит. На 7 лямов на максимум. Давайте прокачаем. И также а, легендарный шанс. Тоже давайте прокачаем. Сейчас посмотрим, сколько последняя прокачка будет стоить. 300 миллионов. Ну, я пока прокачивать не буду, пока что оставлю. Конечно, жалко то, что я мало конфет нафармил. А, и сейчас я вам скажу самую плохую новость. А, как вы помните, раньше можно было довольно много конфет фармить. С вот этой вот локации, где большой сундук. Сейчас подождем, пока он заспавнится. Так, его тут уже кто-то ломает. Ладно, подождем чуть-чуть. И сейчас я вам покажу один укол. Довольно плохой. Сейчас вы это, в принципе, и поймете. Так, вот он заспавнился. Смотрите, мы его ломаем. Я не успел. Еще раз ждем его. Переломаем. ломаем. Я опять не успел. Ну-ка. Стоп. Вот все, отлично. А нет, все, все, все нормально, все отлично. Короче, как только я зашел, когда перезапускали сервера, а, была такая проблема, то что я топыхнулся на этот остров, а, попробовал, решил сломать сундук. Как вы думаете? А, естественно, мне не дались а, вот эти конфеты. Я только подумал, а что за фигня? Типа, почему так? Ну, теперь все нормально. Я, короче, перед записью еще раз перезашел. Как видите, все заработало. Отлично. Потому что если бы монеты можно было... То есть не монеты, а конфеты, собирать только стыклы, которые спавнится, это было бы печально. Ну ладно, тогда про это забыли. А, это просто, скажем... Маленький баг. А, также, как я понял, а, должен спавниться большой подарок. Кулуинский. А, с этого подарка, я думаю, как минимум миллионов 10 монет можно будет получать. Спавнится он вроде бы как раз в 20-30 минут. Так, также давайте сейчас я вам зачитаю, какие обновления были еще добавлены. А, были добавлены x 2 конфеты, что очень хорошо. Можно будет очень быстро зарабатывать их. Так, про апгрейд я вам уже сказал. А, еще появился таинственный торговец. А, значит, смотрите, сейчас я вам покажу, где он будет появляться. Значит, вы тпхаетесь в Хэллоуинскую локацию. И, короче, либо он вот с этой стороны будет, либо вот с этой. И он будет появляться, получается... В полночь, либо в полдень. То есть, в 24.00 по МСК будет появляться. А, либо же в 12.00 по МСК. То есть, получается, он будет появляться раз в 12 часов. А, точно не знаю, насколько он будет появляться. Тут вроде не написано. А вот нашел. Ага, меня кикнуло. Нормально. Походу, там какой-то еще баг разработчик нашел решил перезагрузить сервера. Так, ладно, давайте сейчас я тогда перезайду, и мы с вами продолжим. Все, я перезашел. Мы продолжаем. Так, еще раз повторюсь: то, что он будет появляться вот здесь, в этом месте, либо же вот здесь, а, будет появляться каждые 12 часов а, либо в полночь, либо в полдень. А, будет он появляться на 5 минут всего лишь. Это в принципе довольно мало. Потому что обычный торговец появлялся где-то на 10 минут, этот будет появляться на 5 минут. А также написано то, что питомцы будут продаваться со скидкой 80%. 8 -10%. Но насчет цен питомцев я, конечно же, не знаю, но будем надеяться, что это будет дешево, если написано 80% скидка. Так, идем дальше. Про секретку я вам уже рассказал. В принципе, я думаю, это будет очень сложно ее выбить. А, также получается, сейчас чары а, будут работать для всех наград в виде монет. То есть, допустим, как я понимаю, если у вас чар какой-то есть на монеты, то, скорее всего, он будет работать и на хэллоуинские монеты Либо же сейчас добавили чар, который будет в общем все монеты ваши умножать. То есть, хэллоуинские, течкоины, фантастические коины и обычные коины. В принципе, можно это сейчас проверить. Давайте так и сделаем. Мне просто самому интересно. Но, может быть, это не так. Может быть, я ошибаюсь. Давайте мы с вами это проверим. А, давайте будем анчантить это, вот этого пета. И смотрим, что нам выпадает. Ага. Выпали гемы. Окей. Давайте раз в пять. Попробуем выбить. Если не получится, то... В принципе, я думаю, вы сами сможете это проверить. Так, ну пока нам не выпадают эти монеты. Очень странно. Давайте еще раз. Что-то пока что не падает. Ладно. Вот, выпали. Угу. Так, и давайте проверим, как я буду ломать тот сундук. А, вроде бы выдавала мне 250 тысяч монет. Ага. По-моему, слушайте, больше стало. И, кстати, очень странно стало собирать. Почему-то я все монеты не успеваю собирать. Может быть, еще какие-то апгрейды добавили для сбора монет. Потому что раньше, когда вот здесь мы вставали, сразу же все монеты собирались. Сейчас почему-то они все сразу не собираются. Очень странно. Как-то они выдаются довольно долго. Ну ладно, короче, насчет этого, в принципе, я думаю, вы разберетесь со временем. Давайте сейчас посмотрим, что еще добавили. А, также добавили больше монет в конце игры. Насчет этого я точно не знаю, но разработчик что-то про конец игры написал. Это я точно не понял. А, также у вас должно появиться сейчас намного больше удовольствия, как рабочих, разработчик написал. А, также повышена производительность этого режима. И он написал, некоторые игроки будут зарабатывать в 10 раз больше монет и алмазов, чем раньше. Очень странно. Скорее всего в 10 раз больше будут получать те, у кого куплены геймпассы. Либо же он добавил какой-то новый геймпас, Давайте посмотрим. Нет новых геймпассов. К сожалению, нету. Значит, пока непонятно. Также, получается, была проработана анимация, когда вы вылетаете из пушки. Я это уже заметил. Улучшение интерфейса. И также он переработал заработок вот этих конфет. С сундуков, монет, там, сейфов и так далее. Сейчас должно даваться намного больше. Написал то, что обычный торговец будет на 50% дешевле продавать домашних птонсов. Очень интересно, надо будет смотреть. Также анимация темной материи какая-то добавлена. И, и вроде бы все, да. Ну, в принципе, обновление небольшое, но, как вы понимаете, видео затянулось довольно долго. Значит, все-таки оно не маленькое, а довольно средненькое, крупненькое, можно сказать. А, как я понимаю, это получается у нас будет последняя неделя ивента. В следующую субботу, скорее всего. А, слушайте, даже неделя сегодня у нас получается вторник. где-то 4 дня осталось примерно. Скорее всего, да, 4 дня ивента будет идти. То есть у вас 4 дня будет для того, чтобы выбить нового секретного питомца. И после этого, я думаю, хэллоуинский ивент у нас пропадет. К сожалению. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был ИСБАН. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.